Те, кто давно со мной знаком, знают, что я за свою жизнь восстановил очень большое количество разных автомобилей. И большинство моих друзей, близких, которые смотрят мой канал, задают мне вопрос. А почему ты какие-то обзоры снимаешь, не покажешь, как ты это делаешь? И вот в Новый год у меня неожиданно появился спонсор, который выделил 100 тысяч рублей с просьбой найти и восстановить что-то такое в этот бюджет и при этом чтобы это было достаточно понтовое. Мой выбор пал на автомобиль марки Мерседес. Было время, когда весь Мерседес имел все модели. Марки Mercedes имели прямоугольные фары, начиная от самого маленького 190 и заканчивая самым большим 140м, 124, -й, 201, -й, тот же 190, -й, 126 -й, и даже его предшественник люксовые 116 тоже имели прямоугольные фары. 123 были круглые фары, но вписаны в прямоугольник. И вот в 95 году Мерседес выпускает автомобиль с круглыми фарами. Это вызвало такой шок на рынке. Все говорили, как? Как так? Даже таксисты в Германии вышли на забастовку. официальная эта версия была, что Верните 124 МРС, нам нравится его надежность. Хотя в дальнейшем опыт показал, что на 210 они не хуже таксовали. А по поводу надежности, откуда они могли узнать надежность нового Мерседеса, который только что выше. Понятное дело, что все это постигается с практикой и опытом. Просто либо ты принимаешь новый дизайн, либо он в тебе вызывает определенный шок. И в итоге опыт показал, что такой резкий ход с дизайном Мерседесу принес очень большие дивиденды, потому что ешек глазастых они продали больше, чем 124. Но это не точно. Чушь несу. Итак, у нас есть ограниченный бюджет. Есть желание купить 210 Mercedes. Имеется в виду кузове 210. Конечно, в идеале это был бы дизель, но дизель я сомневаюсь, что такие деньги можно взять. Не очень не брать совсем таксистский вариант там, на 90 лошадей. Который, скорее всего, вообще никуда не едет. Соответственно. Надо взять автомобиль либо очень целый, что маловероятно, так как такие машины всяко разнодороже дороже стоят, либо взять автомобиль с минимальными какими-то там инвестициями, что более вероятно. Прошерсти... Прошерстив весь рынок, Ну, разумеется, начал шерстить я снизу, с самых дешевых цен. Правда, тут еще наложили немного отпечаток свои новогодние праздники. Прошерстив весь рынок, я, ну, допустим, нашел машину, там она стоила что-то в районе 40 тысяч, с ударом в правую переднюю стойку, стойка, которая где лобовое стекло со стороны пассажира. Но, связавшись с кузовщиками, чтобы прикинуть, сколько это будет ремонт стоит, они мне сказали, что говорят, лучше не брать эту машину, потому что внизу, вот с этой стороны находится э, панель, на которой написан выбит номер кузова. Мерседеса больше нигде нет. Ни в багажнике, нигде. Только наклеечки по кузову. И если... Менты при постановке на учет видят эти заломы, они просто отказываются устанавливать, имея подозрение, то, что машина там, не знаю, сварена из двух и так далее. Поэтому, чтобы с таким не рисковать, не связываться, перестроимся. Я начал искать дальше. Следующий автомобиль, который я посмотрел, а он, судя по фотографиям, идеально нам подходил, черный 240-й с коробкой механикой. Механика очень важна, потому что автомат на старой машине это немного кот в мешке. Даже если вы его возьмете абсолютно исправно, не факт, что он в любой момент вам не подкинет. Сюрприза тысяч на 50. Поэтому как бы учитывая, что мы бюджетно подбираем себе автомобиль, то для нас это важно, чтобы машина как-то какое-то время тоже ездила. Поэтому поехал я смотреть машину, которая вырвала рычаг. У Mercedes вообще слабые нижние рычаги, потому что они так же, как на Жигулях работают на э, разрыв шаровая и сам по себе рычаг имеет там Утонение, тонкая часть Которая, если вовремя Рычаги не менять Тупо ломается Сам по себе рычаг более-менее качественной фирмы Типа рефордов стоит 6-7 тысяч Как бы, соответственно Большинство людей экономят Вот здесь их два рычага Справа и слева Никто этого не меняет Ну, ездят до упора, пока не сломается Вот у человека сломалась машина не на ходу Соответственно, любая машина, которая не на ходу Всегда она стоит дешевле. Ну, в принципе, все у нас устраивал. Плюс какая-то ржавчинка, но было написано, не питы, не крашу. Приехал я смотреть эту машину. Позвонил хозяину. Хозяин говорит, приезжай. Единственное, что я поставил в сервис. Сейчас поменяю рычаг и продам ее дороже. И цену вместо 71, который там в объявлении. Он запросил, сказал, минимум я за 90 отдам ее. Все, говорит. Я, говорит, понял, понял? я смотреть но когда я приехал выяснилось что у машины была хорошо бита морда при этом она не была восстановлена сгнившие подкрыльники прызговики и так далее поэтому я понял это не наш вариант плюс движок весь в масле и так далее. я присмотрел машинку сейчас мы едем ее смотреть Машинка находится в районе красного села что само по себе не близко плюс погода сейчас не очень хорошая вот такая Поэтому едем мы медленно никуда не торопясь. На месте тщательно осмотреть самое главное благополучно доехать поехали вот такую машинку взял сегодня с небольшими повреждениями конечно тут ей немножко досталось судя по лобовому и трещинам на нем видно что сработали подушки машина конечно же с гнильцой как и все мерседеса но это решаемого потому что у нас есть фокусники родная гнильца на хлопушке задней хозяева мне отдают запчасти для восстановления поэтому восстановим будем кататься так видно не видно Минус, конечно, то, что машинки комплектация классик. Значит, простая менюшка, панель приборов простое, Зато есть климат-контроль. Что как газолиновый Мерседес. Сработавшие подушки. Подушки, в принципе, отдают. Будем восстанавливать. Вот такую я машину купил. Сейчас я ее буду восстанавливать, приводить в порядок, ставить на боевой ход по мере появления времени и финансовых возможностей. Подписывайтесь на канал, будет продолжение и обязательно нажимайте колокольчик, чтобы как только видео вышло, вы получили уведомление об этом.